Только что мы продемонстрировали, какую горку может взять данный гироскутер, и это не придет. Сейчас мы проведем сравнительный анализ трех гироскутеров Smart Balance 10 дюймов цвета черный карбон. Худшее качество, среднее качество и лучшее качество. Корпус дешевого гироскутера выполнен из липкого пластика и имеет дефект. Также отсутствует угол прочности, что приводит к скорейшему появлению трещин. Почему так важны углы прочности, которые придают жесткости всей конструкции? А дело в том, что на улице у вас может происходить следующее. Именно поэтому настолько важны углы прочности, поскольку на них приходится основная нагрузка при столкновении с препятствиями. Колеса дешевого гироскутера узкие, отличаются дешевой резиной, запах от которой не выветривается. Уже через два часа ваша квартира наполнится едким запахом, советую не проверять. Колеса нормального и лучшего гироскутеров отличаются шириной протектора и диска. Ведь чем шире протектор, тем комфортнее езда. Дешевая зарядка имеет короткий провод, вентилятор, большой размер, но легкий вес. Вентилятор при работе сильно шумит и при поломке вызывает короткое замыкание, что может повлечь за собой возгорание. Зарядка среднего же качества, без вентилятора, имеет меньший размер, длинный провод и чуть больший вес. И наконец, зарядка лучшего качества имеет ULSE ROG сертификацию. Обладает компактным размером, длинным проводом и большим весом. А самое главное, это зарядное устройство защитит ваш гироскутер и ваш дом от возможного возгорания. Платы в дешевом гироскутере отличаются сильно вибрацией и дерганием при недостаточном весе. Платы же в гироскутере среднего качества оснащены приложением, что позволяет уменьшить чувствительность и тем самым снизить вибрацию при недостаточном весе, то есть менее 30 кг. Но при этом гироскутер становится менее отзывчивым и появляется дискомфорт при езде. В гироскутере лучшего качества установлены модернизированные платы от компании TaoTao. Tao. Поддержка приложения отсутствует, так как в нем просто нет смысла. Минимальный вес наездника 20 кг, и при недостаточном весе гироскутер не дергается и не вибрирует. Код гораздо плавнее, чем у других плат, и теперь вы можете не опасаться, что гироскутер выпрыгнет из-под ваших ног. В дешевом гироскутере установлена батарея No Name, со старым контроллером и с меньшей емкостью. В данном случае вам никто не даст гарантии, что она не взорвется. Гироскод реже среднего качества установлена неоригинальная батарея Samsung с контроллером. В лучшем гироскутере установлена оригинальная батарея Samsung с обновленным контроллером, датчиком температуры и предохранителем. Она помещена в защитный кожух и имеет серийный номер. Батарея имеет сертификации UL, SE, ROX и FC. Произведена одной из шести лицензированных Samsung фабрик в Китае. Благодаря этому мы гарантируем безопасность и надежность аккумуляторной батареи.